Всем добрый вечер. Сегодня у нас на обзоре сварочный автомат ПИТ по заявкам. Получается работает от 170 вольт до 160, вот до 260, 4000 ватт. Варит электродами от 1,6 до 3,2 регулируемый ток от 10 до 200 ампер. И как бы Правда это или неправда, неизвестно. Это все проверим. Комплектация получается маска сварочная. Провод плюсовой, минусовой и щетка. Приобретался данный аппарат в магазине Каскад. Не реклама. Просто так для информации. Начнем скрывать. Так. Щетка. Ну, как бы. Так. Одни длиннее, другие короче. Отбивать сварку. Угу. Получается клемма минусовая. Общая длина. Это метра полтора, наверное. Полтора метра. Тут типа медный. Нравится легко провод 12 миллиметров квадратных должна в принципе хватить зажимается через гайку провод вроде медный в деле посмотрим Плюсовой, держак, держак, по длине, вот. по длине получается уже длиннее, чем массовый, в районе, наверное, двух метров, точно не буду говорить, так есть нарезки для держания электрода. Задавливается довольно-таки тяжело. То есть держать должен. О, блин, палец, палец больно. Держать должен крепко. Так, как там присоединен? Не подскажу, все закручено. Тоже 12 мм квадратных. Дальше. это какая-то зачасть. Вот маску. маска маски вернемся имеется сетевой шнур так выглядит примерно так маркировка pm и наверное 200 d1 в принципе черный красный логотип ничего такого ручка пластик провод питания провод питания тоже в районе двух метров на задней крышке вентилятор кнопка включения спереди у нас плюс минус стандартно регулятор регулятор оборотов почему-то не на нуля Ну и не до максимума тут типа кнопки перегрева контролька перегрева здесь по идее индикатор тока должен быть Ладно. пойдет есть техническая документация техническая документация на данный сварочник. бла бла-бла-бла бла-бла 3470 рублей. Один из самых дешевых, который я нашел. Вот. Здесь стекло для маски. Документы можно будет спрятать. Документное место, чтобы при поломочке можно было обратиться. Так, ну и попробуем, что у нас с маской. Открываем. Открываем. Оп. Здесь у нас идет такая черная, пахнущая. Так, колевки. Колевки. Mm. Это, по ходу дела, ручка Вставляется Отсюда Скорее всего mm. Довольно-таки тяжело mm -hmm. okay. Что еще? Пакет антистресс в нем находится О, это как бы сразу наверно у кого стресс можно пощелкать угу. так стекло черное черное видно наверное ничего не видно ну хотя нет на лампочку если смотришь через смотреть лампочку лампочку видно без лампочки через стекло с лампочкой mm. так стекло, стекло. наверно нету как его собирать Глянем, выглядеем, вставляем. Ну, как бы, как из-под топора. Ну, выглядит как-то так. <laughs> С маской без маски. Так. Ну, учитывая то, что сварочник довольно-таки дешевый, как бы маска в комплекте это, ну, я считаю, хороший плюс, хоть и плохенькая, но я думаю, в принципе, если где-то чего-то при покупке данного аппарата в комплекте маска, я думаю, это очень хороший плюс. Так. Но я не знал, конечно же, что получается сварочник идет с маской. Никто ничего не объяснил. По-хорошему. Мне пришлось приобрести. Пришлось приобрести. Тоже пит. Только черными буквами пит маску фирменную миллион вот. маска хамелеон черная. Паспорт изделия. Инструкция пользования. РУ для русских. Для русских. Сейчас будем перебрать. Так, В комплекте крепеж. Видно, не видно. Короче, крепеж маски. Пакетик еще с крепежом так. и сама сама маска хамильон снять защитную пленку с двух сторон угу. так. здесь, здесь где-то батарейки должны быть вот открываем получается по две мизинчиковые батарейки вот. световой световой датчик чтобы срабатывал и закрывал получается нету. так здесь фильтр автоматического затемнения 9 11 13 три положения маска тоже как бы, одна из самых дешевых так ну, сборку я не знаю есть смысл да, заводить нету давайте попробуем почему нет раз уж такая кухня чтобы уже все было вот, готово так Так, это у нас подсоединяем 100% сюда. Тут регулировка. Так, это скорее всего куда-то сюда, чтобы для макушки было приятно. Упс, отставить. Стопудово уже прям неправильно собрал. Надо, наверное, вот так сделать. Хопа. Да. Это отсюда тоже. Хопа. Угу. Подмеряем под голову. Обгоняем. Маловато, можно еще. Вот так. Еще, наверное, немножечко. Вот так. Все. В принципе, я думаю, не стягивает. И вот этот. Чуть на одну меньше вот такая вот у меня голова угу. так дальше вставляем эту штуковину сюда наверное вот эту вот эту штуковину вот. штуковину наверное сюда так, определенное положение наткнули ставили и отсюда все это дело закручивается саморезом сейчас секунду для самореза нужна коротка будем использовать такую Не катит. Не катит. Все-таки сделаем, чтобы купилось. Угу. Прикручивается. Так, одну сторону собрали. Лапочки. так вторую сторону собираем вставляем вставляем в такую сторону вставляем такую пинку Идет. Вот она, Пимпа у нас отсюда, ее вставлять в саморез и прикручивается, прикручивается, все, прикрутили, так, здесь чуть-чуть неправильно собрали, не увидел, одну штуковину, откручиваем, Перетаскиваем саморез, вставляем эту пинку сюда, через пинку вставляем, получается, вытаскиваем. пилку как все она ставилась саморез вставляем все вставили саморез и прикрутили угу. Пробуем. Ну, в принципе, вот Ну, как-то вот примерно вот такая вот маска. Пленку, конечно, сделаем, когда начнем пользоваться. Всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Так, еще забыли. Давайте попробуем всё это дело собрать. Собрать. Минус. К минусу. Окей, замочки есть. Вс, поставили. Плюсик к плюсику. так держится отлично все у тебя для пробы для пробы для пробы возьмем для пробы возьмем вот металлический уголок попробуем вставить вот так вот как-нибудь эту угу. у нас вазилку. Еще, еще, еще, еще. Электроды. Сейчас посмотрим. Электроды. троечка, Ну, их ничего рассказывать не буду. В магазине сказали, сказали вроде более или менее. так, так давайте посмотрим по поводу зажимания. У -у -у. Ну, в принципе в таком положении, ну, вот так, вот так держится середки держится, ну, как бы если не сильно я бы сказал крепко в таком по моему положении держится крепче на порядок в таком я думаю как бы мало кто будет варить угу. так электрод готов подопытный наш тоже готов сейчас выключим свет выключим свет Попробуем включить сварочник, не знаю, как это будет выглядеть. Так, сварочник здесь. О, зажужжал. Так, сварочник зажужжал. Не знаю, видно, не видно. Ноль. Попробуем регулировать. В принципе, довольно таки красиво. то первый строй ровно так электрод троечка Гарит, давайте попробуем, 140, глазки закрываем, угу. дай. просто в принципе отлично так выключаем выключаем после выключения кнопки инвертор работает где-то еще секунды 3-4 после чего только выключается так По поводу сварки сказать такого не могу что-то тут приварилось. единственно на сотке как мне показалось плоховато ловит дугу на 140 быстрее это попробуем И там все уже будет видно